Уважаемые дамы и господа, когда я слышу словосочетание «Моя Америка», у меня это напрямую ассоциируется с именем Алексея Орлова. И наоборот, когда мне кто-то говорит «А ты слышал Алексея Орлова?», я сразу хочу ответить «Ну, конечно, у него программа «Моя Америка». Складываем два понятия вместе – «Моя Америка» и «Алексей Орлов». Алексей, добрый день! Сложенные два понятия присоединяются. Добрый день, Соля. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Я смотрю на календарь, у нас сегодня среда, 19 февраля. То есть, две недели назад, и один день, плюс один день, состоялось событие, которое мы, я полагаю, до сих пор помним. Это было выступление Дональда Трампа в Конгрессе с посланием о положении страны я думаю, что многие из вас, тот, кто видели это выступление, или, во всяком случае, читали о нем и слышали, знают о поступке спикера Нэнси Пелоси, поступок, который выходит из ряда вон. На глазах много миллионов телеаудиторий, многие из нас видели, дама Пелоси рвала страницы, данные президентом копии отпечатанного текста выступления. Конституция нашей страны обязывает президента отчитываться ежегодно перед Конгрессом. Причем долгое время президенты передавали законодательствам письменные отчеты, давали депутатам, это все ограничивалось. Президент Вудро Вилсон сто лет назад вел в практику публичное выступление перед депутатами обеих палат Конгресса, перед палатой представителей и сенатом. И в 20-30-е годы прошлого века выступления президентов транслировались по радио. Пришло телевидение, и оно предоставило возможность не только слышать, но и видеть. Причем бывало, бывало не раз, президент и спикер, спикер представляет президента депутатом, не были однопартийцами. Не было, однако, случая, чтобы спикер сделал после выступления президента то, что сделала госпожа Пелоси. Этим самым она застолбила за собой место в истории, а ее поступки будут писать и говорить следующие поколения. Что же касается президента Трампа, он не заглядывал в далекое будущее. Выступление Трампа преследовало совершенно конкретную цель. Победа на предстоящих выборах. И на это обратили внимание не только союзники президента. Я сейчас приведу слова чернокожего комментатора телеканала ССН Вана Джонса. Я напомню, что Ван Джонс был в числе советников Барака Обамы в первые месяцы обамовского президента и был вынужден покинуть пост советника, когда стало известно, что он тяготеет коммунистам, да к тому же будто бы оправдывал атаку террористов September 11 на Нью-Йорк и Вашингтон. Окей, так вот, комментируя выступление Трампа 4 февраля, господин Джонс сказал, я цитирую, «Предупреждение всем нам» — это был предупредительный выстрел. Он, то есть Трамп, дал понять, что намерен получить такую поддержку черных избирателей, какая причинит демократам проблема. Ван Джонс прав. Трамп в своем выступлении имел в виду афроамериканских избирателей. Я напомню, что в 2016 году Трампа поддержали только 8% афроамериканцев. Много или мало? Эта ничтожная поддержка чернокожими избирателями кандидата Республиканской партии на пост президента ничем не отличала Трампа от предшественников кандидатов республиканцев. Начиная со второй половины 60-х годов, кандидаты республиканской партии получали в среднем 10% голосов афроамериканцев. Джон Маккейн в 2008 году и Мит Ромнин в 2012, они даже не дотянули до 8%, которые получил Трамп. Что касается кандидатов демократической партии, их поддерживает более 80%. Несколько примеров. В 2004 году, 2004 год, за Джона Керри голосовали 88% афроамериканцев. Барак Обама установил в 2012 году рекорд 94%. Хиллари Клинтон получила в 2016 92%. Чернокожие американцы составляют Около 15% населения нашей страны. Но но на президентских выборах они дают кандидатам демократов не менее 25% голосов. Афроамериканская община – самая надежная база демократической партии. И вот естественен вопрос. Вопрос нынешнего года. Будет ли это... База демократической партии в нынешнем году столь же надежной, как на выборах предыдущих десятилетий. И вот выступая 4 февраля, две недели назад на объединенной сессии Конгресса, президент Дональд Трамп дал понять каждому, тому, кто желал слушать, он рассчитывает на большую поддержку афроамериканцев. Трамп не ограничился напоминанием общеизвестного. Но мы все знаем, в последние месяцы уровень безработицы среди чернокожих не поднимается выше 5,8%. Это самый низкий уровень за 50 лет. При этом выступая, Трамп не забыл о гостях. И несколько гостей президента могут помочь ему в борьбе за голоса афроамериканцев. Я назову четверых. Первый. Генерал военно-воздушных сил в отставке Чарльз Маги, 11-летняя Джана Дэвис и ее мать Стефани и чернокожий бизнесмен Тони Рэнкинс. Несколько слов о каждом из этих гостей. Ну, что касается Чарльза Магги, он достаточно хорошо известен в стране. Маги был летчиком-истребителем, участвовал во Второй мировой войне в составе ставшей легендарной авиагруппы чернокожих пилотов. Мы с вами знаем, американская армия была сегрегирована. Сегрегация кончилась после Второй мировой войны. Во второй негры не могли служить бок о бок с белыми. И вот из чернокожих летчиков была сформирована отдельная авиагруппа. Эта авиагруппа вошла в историю как Таскиги – Тас это индейское слово – Таскиги. <coughs> Почему такое название авиагруппы? Ну, потому что пилоты проходили подготовку неподалеку от Алабамского города Таскиги и на военно-воздушной базе названные как и город Таскиги. Так вот, после мировой войны Чарльз Маги воевал в Корее и Вьетнаме. В Корее и Вьетнаме армия уже не была... Всего в него послужном списке 409 боевых вылетов. 7 декабря прошлого года полковнику Маги исполнилось 100 лет. И приказом президента Трампа, Трамп, главнокомандующий вооруженными силами, согласно Конституции президент-главнокомандующий, Трамп произвел Маги в бригадные генералы. 4 февраля... В Белом доме Трамп прикрепил генеральскую звезду Кителю Маги, а через несколько часов представил столетнего генерала, депутатом Конгресса и многомиллионной телеаудитории. Я должен признаться, дамы и господа, когда я увидел человека, которому сто лет, я был совершенно поражен. Если бы я не знал, сколько лет Маги, но об этом было известно заранее, о нем знают многие, если бы я не знал, и мне сказали, вот это седой дядька ему сто лет, ну, с моей точки зрения, он тянет на 80-летнего, может быть, более, более молодого. Так вот, представление депутатам Палаты представителей и Сената МАДИ, это был редкий случай, когда гостю президента аплодировали не только республиканцы, но и демократы. Но демократы, мы это видели, встретили гробовым молчанием и каменными лицами 11-летнюю Джаниус Дэвис и ее мать Стефани, а также бизнесмена Тони Рэнкинса. Оправдать реакцию демократов, ну, точнее, отсутствие какой-либо реакции, оправдать нельзя, но понять их реакцию можно. И вот почему. Дональд Трамп преподнес Стефани Дэвис и ее дочери, она ученица 4 класса одной из философийских паблик-школ, он преподнес подарок – место для 11-летней девочки в чартерной школе. Дэвис-мама давно поставила дочь на очередь в чартерную школу. Очередь почти не продвигается. Понятно почему. Распоряжением губернатора Пенсильвании – Демократа Томаса Волфа, бюджет штата, не предусматривает рост финансирования чартерных школ. Волф, губернатор Пенсильвании, как и большинство сегодняшних политиков-демократов, противник чартерных школ. И нам известно почему, дамы и господа, потому что враг номер один чартерных школ профсоюзы учителей. Они не желают мириться со школами, которые, это важно, существуют за счет общественной казны, но не охвачены профсоюзами. Чартерные школы – это также паблик-скул. И неприязнь к чартерным объясняется еще и тем, что ученики чартерных школ добиваются лучших, чем ученики обычных паблик школ результатов на экзаменах. И профсоюзные боссы выходят из себя, узнавая, что в некоторых чартерных школах зарплаты учителей превышают зарплаты учителей-членов профсоюзов. Закономерен вопрос. Если чартерная школа, также школы паблик, также существуют за счет общественной казны. Почему зарплаты некоторых учителей, не всех многих, во многих чартерных школах, выше, чем у учителей обычных паблик-школ? Мы знаем ответ, дамы и господа, потому что многие чартерные школы получают деньги от богатеньких частных граждан и от частных компаний, которые поддерживают чартерные школы. И вот когда профсоюзам что-либо не по душе, они требуют у политиков-демократов принять необходимые меры. И демократы делают все, что в их силах, чтобы затормозить расширение сети чартерных школ. Но обратимся к двум претендентам на пост президента, Берни Сандерсу, Крэзи Берни и госпоже Покахонтас Элизабет Уоррен. И Сандерс, и Уоррен против чартерных школ. Закономерен вопрос. Может быть, они против потому, что в таких школах учатся в основном белые из богатых семей. Ни в коем случае, дамы и господа. Согласно данным Национального союза за общественные чартерные школы, 67% учеников чартерных школ в нашей стране – это афроамериканцы и латиноамериканцы, причем 58% из малообеспеченных семей. В данное время, сейчас, 5 миллионов учеников обычных паблик-школ ждут в очереди места в чартерных школах. 5 миллионов! В Филадельфии стояла в очереди Джанния Дэвис. Вот что сказал Трамп депутатам Палаты представителей и Сената на объединенной сессии Конгресса 4 февраля. Я цитирую президента. Она слишком долго училась в плохих школах. Ее мама Стефани, тяжело работающая, мать одиночка, губернатор Пенсильвании нанес удар по ее шансам на хорошее образование, наложив вето на законопроект, позволяющий родителям выбирать школу для своих детей. Это говорил Трамп. Вопрос, дамы и господа. Как воспримут увиденные и услышанные афроамериканские и латиноамериканские папы и мамы, для которых благополучие детей важнее партийной принадлежности? Это вопрос. Мы с вами знаем ответ на этот вопрос, потому что ответ был получен во Флориде в ноябре 2018 года на выборах губернатора. На пост губернатора Флориды претендовали чернокожий демократ Эндрю Гиллом и белый республиканец Рон Десантис. Гиллом был мэром Телахаси, это столица Флориды. Он проиграл конгрессмену Десантису всего-навсего 32 463 голоса. Всего 32 463 голоса. Почему проиграл? Опрос социологической службы телекомпании CNN дал ответ. 18% афроамериканок отдали свой голос Десантису. В выборах участвовали примерно 650 тысяч чернокожих женщин. 18% — это 117 тысяч голосов. Дилам проиграл всего лишь 32 тысячи. Будучи мэром столицы штата Флорида, Дилан выступал против основанной по инициативе губернатора Флориды республиканца Рика Ската программы, которая позволяет детям из малообеспеченных семей получать деньги из штатной казны на оплату учебы в частных школах. Более ста тысяч детей учатся в частных школах Флориды благодаря этой программе. И это в большинстве своем черные и латино. Демократ Гиллом обещал, став губернатором, он закроет эту программу. Он также обещал заняться регулированием деятельности чартерных школ. Во Флориде чартерных школ более 600. И кандидатуру республиканца Десантиса поддержали 44% латиноамериканцев. Но к победному финишу его привела 18-процентная поддержка чернокожих мам, большинство из которых это явствует из опроса -за CNN, зарегистрированы в Демократической партии. Вопрос: какой процент афроамериканцев папы и мам? отдаст в ноябре этого года свой голос Трампу только потому, что президент поддерживает, во-первых, чартерные школы, и, во-вторых, право родителей выбирать школу для своих детей. И еще вопрос. Какой процент афроамериканцев отдаст свой голос Трампу, узнав историю Тони Рэнкинса? Вот вкратце история Тони Рэнкинса: «Это чернокожий парень воевал в Афганистане». Вернулся домой в Цинцинате и, вернувшись, заболел. Его выбило из колеи военное воспоминание. Рэнкес пристрастился к наркотикам. Жена выставила его из дома. Он жил в машине. Несколько раз попадал за решетку». И вот, выйдя в очередной раз из тюрьмы, Ренкинс узнал о компании, которая принимает на работу бездомных, учит их и находит им крышу над головой. И Ренкинс решил попробовать. Компания R-Investment научила ему столярному делу, научила малярному делу, научила кирпичной кладке, в общем, научила всему, что требуется знать и уметь строителю. Вот что говорил Ренкинс недавно местной телекомпании. «Они не отнеслись ко мне как к бездомному, который не заслуживает внимания. Они поставили меня на ноги». Ренкинс вернулся в семью. Ныне он работает в компании по покупке и продаже недвижимости и работает на себя. Не секрет, дамы и господа, почему компания R-Investment предоставила Ренкинсу шанс. Одно из отделений этой компании находится в сенсорке в так называемой зоне возможности, Opportunity Zone. Так федеральное правительство называет районы малоимущих, в которых частные бизнесы с трудом сводят концы с концами. Эти бизнесы получают от федерального правительства налоговые послабления, получают при условии выполнения определенных условий. В частности, учеба бездомных людей без профессий – одно из таких условий. Мы знаем, что в 2017 году по инициативе президента Трампа был принят закон о снижении налогов и рабочих местах. Официально этот закон называется так – «Facts and Jobs Act». Этот закон подтвердил статус зон возможности. Демократы объявляют, что выигрыши от закона Трампа оказались исключительно корпорации богатей. Но такой гость Трампа, как Ренкинс, опровергает ложь. Поэтому не надо удивляться, что только республиканцы приветствовали Ренкинса, недавнего бездомного, а ныне бизнесмена. Интересно отреагировал на выступление Трампа бывший председатель Демократической партии Калифорнии Билл Пресс. Господин Пресс сказал о выступлении Трампа «Большое телевизионное шоу, в котором продюсер Дональд Трамп использовал в эксплуататорской манере людей, сидящих на местах для зрителей». «Дамы и господа, я не беру судить об эксплуатации». Но факт – Трамп, как и многие его предшественники президенты, действительно воспользовался ежегодным отчетом перед Конгрессом для укрепления своей избирательной базы и для привлечения избирателей, которые обычно поддерживают другую партию. И если выступление Трампа с посланием о положении страны посланием 4 февраля этого года позволит ему привлечь на свою сторону больше афроамериканцев, чем в 2016 году, и при этом усложнить демократам задачу по мобилизации афроамериканцев, цель, поставленная Трампом, может быть достигнута. Несколько результатов общественного мнения ряда социологических фирм. Эти опросы были проведены до выступления Трампа 4 февраля. Вот некоторые результаты. Согласно опросу фирмы «Расмуссен», Трампа поддерживает 34,5% афроамериканцев. Опрос фирмы «Эмерсон» дал Трампу 34% голосов черных. Опрос социологической службы колледжа Марист дал Трампу 33%. Демократы выразили недоверие результатам этих опросов. Вот два мнения демократов. Сначала цитата советника Хиллари Клинтон, низкорослого парнишки Джоэля Бэйна. Он заявил, я цитирую, «У меня лучший шанс стать центровым в баскетбольной команде «Бостон Селтикс, чем у Дональда Трампа получить голоса 30% афроамериканцев». Сто же категоричен был Корнелл Белчер. Этот господин проводил опросы для Барака Обамы. Цитирую господина Белчера. «Я не хочу говорить ничего плохого о коллегах». Но число опрошенных ими было незначительным, полученные цифры весьма сомнительны. Джонатан Зогби, глава социологической фирмы Зогби Аналитикс, он взялся проверить работу коллег. И вот он провел опрос. Согласно опросу Зогби, 27% негров объявили о поддержке Трампа. Опросы опросами, дамы и господа. Сегодня нам с вами остается только гадать, какой процент афроамериканцев поддержит Трампа 3 ноября этого года. Если процент будет в районе 20, это будет означать разгром кандидата демократической партии. Еще вопрос, важный вопрос. Вызовет ли энтузиазм афроамериканцев кандидатура демократа? Я напомню. В 2016 году за госпожу Клинтон голосовали 92% чернокожих. Но число голосовавших на выборах черных в 2016 году едва-едва перевалило за 15 миллионов. Это почти на 2 миллиона меньше, чем четырьмя годами в 2012 голосовало черных, когда в бюллетене значилось имя Барака Обамы. Глава фирмы ЗОГБИ сказал газете Washington Examiner, у афроамериканцев нет причины ненавидеть Трампа. Вопрос, дамы и господа, будет ли у афроамериканцев причина восторгаться кандидатам демократической партии? И вот на этом... В вопросительном предложении оставлю точку, будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте наше радио, я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847 4005 5200 Алексей, я предлагаю принять первый звонок. Вперед! Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Я в восторге от ваших выступлений. Просто, вы знаете, у меня слов не хватает, как благодарить вас. У меня вопрос такой. Значит, вы объясняли, и я это прекрасно понял что каждый из этих демократов должен набрать 1900 с чем-то голосов, чтобы выйти на первое место. Если не набирают, между ними будут включаться эти спецвыборщики, которые будут определять, кто из них будет бороться. Супер делегаты. Понимаете, а, а, а теперь спрашиваю вопрос, а как там выбираться будут? За них будет кто-то голосовать или как? Ну, мне интересно это знать. Пожалуйста. Окей, дамы и господа. Значит, э, мы уже привыкли с вами к тому, что когда начинается перед съездом любой партии, демократической, республиканской, есть кандидат, который уже заручился большинством голосов. Большинством голосов. Проводится голосование, ставится, э, кто будет кандидатом э, партии президенты, проходит голосование, ну, естественно, человек, который получил еще до съезда поддержку большинства делегатов, каким образом получил? После каждых праймерисов, каждых кокусов, политику причисляется определенное количество голосов делегатов данного штата, в котором прошли выборы и прошли кокусы. И в сумме, в сумме складываются эти голоса, и перед съездом, партийными съездами у кого-то из кандидатов, демократы или республиканцы, всегда уже есть больше половины голосов делегатов съезда. Так было, я повторю, начиная с 1956 года. До 1956 года первого тура, как правило, не хватало. Там было, ну И тогда и не было такого обилия праймерис и кокусов, как теперь. Поэтому было несколько было кандидатов. Первый тур не набирал человек необходимого числа голосов. Проводился второй тур. Какие-то делегаты, какие-то кандидаты сходили с дистанции. Ну и в конце концов, так сказать, выбирался кандидат в президенты. В нынешнем году может случиться, что даже... Тот кандидат демократов, претендент на пост кандидата в президенты, даже тот, кто будет первым, первым, к примеру, Берни Сандерс, он не наберет требуемого большинства голосов, избир, голосов перед съездом. Требуется половина, 50% плюс 1, 1990. Окей, к примеру, Берни Сандерс перед съездом «Милоки» У него будет только 1900, ну скажем, не знаю, 52, 52. Значит, проходит первый тур голосования. Ни один из кандидатов не получает поддержки большинства. Начиная со второго тура, это важно. Кроме делегатов, которые стали делегатами благодаря голосам кандидатов на кокусах и праймерис, есть так называемые суперделегаты, это конгрессмены, это сенаторы, это губернаторы, это мэры, в общем, чиновники. Значит, они по существующим сегодня правилам, правилам принятым Национальным комитетом Демократической партии, они не участвуют в первом туре голосования. Наступает второй тур, они имеют право, имеют право, они уже могут голосовать. И вот это может быть исторический момент. Вполне может быть, что суперделегаты решат поддержать не того кандидата, который пришел лидером к съезду, а кого-то другого. В частности, провалить кандидатуру Берни Сандерса. Может такое случиться? Вполне может, дамы и господа. Есть и другие сценарии. К примеру, если выяснится, что Берни Сандерс – лидер, и в первом же туре голосования он, хотя и не станет кандидатом в президенты, но получит большинство голосов, потому что он приехал с большинством голосов. Национальный комитет Демократической партии уже сегодня идут разговоры, позволит суперделегатам принять участие в голосовании уже с первого тура. Это, конечно, явное нарушение существующего правила, принятого правила. Но Национальный комитет Демократической партии уже нарушил одно правило. В частности, сегодня в Лас-Вегасе будут, выбо... будут очередные дебаты кандидатов в президенты. По существовавшим правилам, по принятым правилам, у Майкла Блумберга не было никаких шансов, принять участие в сегодняшних дебатах. Но Национальный комитет Демократической партии уже изменил правила так, чтобы позволить Блумбергу сегодня участвовать в дебатах. Поэтому, поэтому у нас с вами нет никакой стопроцентной уверенности, что Национальный комитет Демократической партии не изменит правила голосования на съезде уже в первом туре. Это один возможный сценарий. Есть второй сценарий, дамы и господа. К примеру, госпожа Покахонтес, Элизабет Уоррен, придет, ну, скажем, к съезду Демократической партии, ну, в безнадежном состоянии, скажем, у него будет 600 всего голосов, 600 голосов. И вот предстоит второй тур. Вполне может быть, что Покахонтес, сенатор Уоррен, попросит своих делегатов голосовать во втором туре, скажем, за Берни Сандерса. Таким, таким образом может случиться, что голоса Покахонтас, а может быть будут еще какие-то кандидаты в президенты, поддержат Сандерса и торпедируют решение, принятое, скажем, делегатами Блумберга плюс суперделегатами. Знаете, сценарий их, Сценарий предстоящего съезда в Милоке, сценариев несколько. Что может случиться, может случиться, если Сандерс к началу съезда заручиться поддержкой требуемого большинства? 1990 голосов. Что случится, 90 голосов? Может ли случиться, что несмотря на это, что... Национальный комитет Демократической партии позволит суперделегатам участвовать уже в первом туре голосования, чтобы в первом же туре голосования отправить Берни Сандерса в отставку. Очень интересный съезд предстоит. Очень интересный съезд, дамы и господа. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное, Алексей. Принимаем следующий звонок. Сейчас, секундочку. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. — Добрый день. — Скажите, пожалуйста, вот положительные действия нашего президента Трампа по отношению к афроамериканцам несколько сдвинуло их в сторону республиканцев. А вот по отношению к американским евреям и латинос и другим, есть ли такие же положительные действия по отношению к Трампу или же все остается по-прежнему? И, и второй мой вопрос. Пожалуйста, объясните нам, что происходит между Трампом и Баром. Спасибо. Ну, знаете, я начну со второго вопроса. Значит, к Трампа можно относиться по-разному. Значит, я считаю, что до тех пор, пока... Федеральный суд любой, по любому делу не принял какого-то решения, президент не должен высказывать свое мнение. Это я так считаю. Если, например, суд решил, ну скажем, в отношении Стоуна, разгорелась сейчас каша в отношении Роджера Стоуна. Например, если суд решил, судья, судья, кстати, дама, назначенная Бараком Обамой, Приговорить Стоуна за ложь под присягой, скажем, не знаю, прокуратура требует 9 лет, она может дать 7-5 или, не знаю, какой-то срок. У Трампа есть возможность, как у президента Соединенных Штатов, хоть, хотя бы на следующий день полностью амнистировать Стоуна и, и разрешить ему быть свободным человеком. Значит, Трамп, Трамп, высказал свое мнение о... О том, что происходит на суде над Стоуном до того как судья объявила приговор и с моей точки зрения министр юстиции уильям бар прав сказав Трампу что ваши твиты господин президент в отношении работы министерства юстиции мешают мне работать вы можете с моим мнением не соглашаться, дамы и господа. Я считаю, что в данной ситуации Бар прав. Ну уже пошли слухи, что Бар собирается подать в отставку. Мы с вами знаем уже сегодня из сообщений всевозможных средств массовой информации. В первую очередь, конечно, Fox News, что он в отставку подавать не собирается. Но на месте Трампа я бы держал язык или, скажем так, пальцы, которыми он набирает послание, при себе. И вот почему, дамы и господа, сегодня цель демократической партии – опозорить Вильяма Бара, И понятно почему. Потому что Вильям Бар мы с вами знаем, назначил федерального прокурора Дарова расследовать, всем, всем расследовать события, которые предшествовали выборам 2016 года. Даром занят работы. Мы с вами можем только на сегодняшний день, сегодня гадать, до чего он докопался. Но судя по тому, что мы читаем, скажем, в Нью-Йорк Таймс была статья где-то неделю назад, то даром кое-до чего докопался, причем докопался до каких-то фактов, которые не доставят радости демократической партии, не доставят радости демократам. Поскольку дарема назначил Уильям Бар, то если демократы опозорят, скажут, а Уильям Барр Пляшет под дудочку Трампа, тем самым они уже ставят под сомнение те выводы, которым придет прокурор даром, которого назначил Уильям Бар. Вот понимая все это, я бы на месте Дональда Трампа отказался от публичных высказываний в отношении судебных процессов, которыми занимается судебных расследований, которыми занимается федеральное правительство Министерства юстиции. Это мое мнение. Теперь, как поддержат Трампа евреи и латино? Ну, что касается левых евреев, они будут поддерживать кандидата Демократической партии. Я не знаю, какой процент, дамы и господа, но есть совершенно левые помешавшиеся евреи, либералы, социалисты, коммунисты, прогрессисты. Называйте их как угодно. Они ненавидят Трампа, они будут голосовать против Трампа, Получит ли Трамп большую поддержку евреев, чем в 2016 году, я догадываюсь, что поддержит, получит. Я догадываюсь, что получит. Что случится, процент, я не берусь предсказывать. Что касается латины, опять-таки, это интересный, интересный вопрос. В 2016 году Трамп я не помню точно цифру, но его поддержало что-то около 22-25% латиноамериканцев. Вполне может быть, что нынче его поддержит большее число латиноамериканцев. Опять-таки многое будет зависеть от того, кто станет соперником Дональда Трампа, какой демократ станет соперником. Скажем, у Берни Сандерса шансов больше заручиться большим процентом латиноамериканцев, чем, скажем, у Блумберга. Блумберг тоже может стать кандидатом демократической партии. Но опять-таки решающий вклад в победу демократов вносят не евреи, не латиноамериканцы, а афроамериканцы. Поэтому задача Трампа и его сторонников, его помощников, его команды заручиться как мощь, большим, большей поддержкой голосов афроамериканцев. Повторюсь, раз, это общее мнение. Если Трамп получит поддержку 20% афроамериканцев, ему гарантирована победа на выборах. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый, ага. Добрый Алексей, я сначала задам вопрос, а потом некоторые там свои мнения. А Скажите, пожалуйста, у нас э, вообще принято тайное голосование. Откуда знают, какой процент э, афроамериканцев, какой процент спаниш, э, э, какой процент белых проголосовал за кого? Как это узнают? Это вопрос. А мнение, вот э, кто-то сказал, что у черных нет... Как причины ненавидеть Трампа. К сожалению, есть. Это СНН. Оно промоет мозги похлеще российского КГБ. Понимаете? Поэтому я думаю, что Трампу нужно было каким-то образом в этом своем послании хотя бы зародить сомнение в этой фейк-ньюс. Э, Потому что, э, если они будут продолжать в том же духе, то я не знаю, сколько процентов проголосуют за Трампа. Спасибо большое. Окей, okay. я думаю, что выступление Трампа в, э, на объединенной сессии Конгресса дало понять афроамериканцам, у которых есть голова на плечах, которые не заражены демократической партией. Они понимают, что Трамп неплохой президент, а хороший президент. И у многих действительно, я я согласен, есть причин, нет причины ненавидеть э, Трампа. Теперь вопрос, который вы задали, откуда... Да, действительно, голосование тайное, но после... Во время каждых выборов, когда чуть ли не по всей стране, в большинстве мест, средства массовой информации и социологи... социологические службы средств массовой информации плюс сами средств социологические службы проводят опросы, опрашивается громадное количество людей. Опрашиваются белые и черные латиноамериканцы, евреи-мусульмане не знаю, гомосексуалисты и стрейт, то есть самые разные. И на основании полученных данных, опросов общественного мнения, а таких опросов проводятся в день выборов десятки, может быть сотни, вот на основании этих опросов и получается общая картина, какой процент голосует какой определенной категории за того или иного кандидата. Конечно, мы с вами не можем утверждать, что эти проценты процентно верны, но за 95-99 мы можем ручаться. Поэтому, когда мы нам говорят, что как правило 25 процентов черных голосуют за кандидатов Демократической партии, этот процент 25 взят причем в среднем не только за выборы 2016 года, но и за десятки других выборов, у нас нет с вами оснований сомневаться в справедливости такой оценки. Ну нет okay. оснований сомневаться. Например, когда я сегодня привел пример опросы CNN, который показал, что 18% чернокожих женщин на выборах губернатора штата Флорида в ноябре 2018 года голосовали не за демократа, а голосовали за республиканца. У нас с вами нет другого, так сказать, отчета. Но у нас и нет с вами причины сомневаться в точности информации, которую нам предоставили социологи телекомпании CNN. Алексей, Спасибо давайте попробуем вопрос. принять Нет, еще пожалуйста. один вопрос. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня к вам такой быстрый вопрос. Как вы считаете, может ли Трамп использовать такую ситуацию против демократов? И поможет ли это ему? Он послал на Украину Руди Джулиани, который там накопал много интересного. Он это все привез и отдал в руки Майклу Капута корреспонденту One American News, который это поставил на видео. И что мы там видим? Ширый украинец Михайло Швили привез... Окей, э, э, okay, ваш и... вопрос. Ваш вопрос. Вопрос. Э, было ясно, что э, это государственный переворот, который был устроен... Э, okay, Окей, Ваш вопрос. Окей, Алексей, у нас просто нет возможности дальше продолжать э, лекции, поэтому давайте ваше заключительное слово и будем заканчивать нашу программу. Ну, Во-первых, я сразу же скажу, Толя, что ситуация на Украине и отношения американо-украинские, украино-американские на, на результаты выборов, с моей точки зрения, но не было заказывать абсолютно никакого влияния. Теперь, дамы и господа, значит, что будет на, ровно через неделю? Значит, следующая передача будет предшествовать так называемому супер-вторнику. И вот мы будем с вами через неделю говорить о супер вторники и о шансах демократов, кандидатов в президенты, кандидатов на номинацию кандидатов в президенты в супер вторники. И я, конечно, сделаю акцент на двух личностях. Это на... Берни Сандерси, Крейзи Берни и на Литл Майки на Майкле Блумберге. Вот это будет у нас через следуй, на следующей неделе. Сегодня я благодарю всех за внимание, дамы и господа. Спасибо всем, кто слушал и задавал вопросы. Те, кто не успел подключиться, подключиться через неделю, через две недели. Всего хорошего, дамы и господа. И мое традиционное пожелание. Будьте, будьте. Здоровы. Спасибо огромное, Алексей. И вы тоже. Будьте нам здоровы. И до встречи на следующей неделе. Всего хорошего.